Сегодня я расскажу 5 причин, которые держат вас в долгах всем привет вы на канале компании должник прав и с вами он Гурян александр проблема с долгами имеет понятное и проверенное решение но при этом огромное количество людей сидит в долгах и не понимает как справиться с этим вопросом давайте в этом видео разберемся с основными причинами которые держат людей в долгах годами друзья прямо сейчас напишите в комментариях а знаете ли вы что держит вас в долгах ведь как говорится осознание проблемы это уже половина решения итак давайте разбираться первая причина это непонимание с ситуации очень многие люди не понимают в какой ситуации действительно они находятся люди не знают сколько они должны кому они должны какой им нужен ежемесячный платеж чтобы погашать все свои кредитные обязательства люди не знают сколько они зарабатывают и сколько денег они в принципе имеют и все сводится к тому что у человека есть какая-то неопределенность у меня есть долги но сколько этих долгов кому я должен пока с этим вопросом человек не разобрался то решение не придет сто процентов потому чтобы осознать какой вариант решения подходит для вашей ситуации. Сначала нужно понять, в какой ситуации вы находитесь. Поэтому первое, что вы должны сделать, это очень четко разобраться в своей ситуации. Мое ощущение полная беспомощность. Сделать это достаточно просто. Сядьте, посчитайте. Если у вас нет какой-то информации, то запросите эту информацию у своих кредиторов. Неважно, это банк либо микрофинансовые организации. Если у банка, в котором у вас есть кредит, есть мобильное приложение, а сейчас мобильное приложение есть практически у всех банков, то скачайте себе это мобильное приложение, и там будет вся информация по вашему кредиту если с мобильными предложениями есть какая-то проблема то как минимум вы можете позвонить в банк на горячую линию и узнать ситуацию по своим долгам кстати сейчас я регулярно провожу вебинары на которых детально рассказываю как решать подобные проблемы как проанализировать ситуацию в которой вы находитесь и какие варианты решения существуют для тех или иных случаев поэтому переходите по ссылке в описании и регистрируйтесь на этот вебинар вторая причина которая не позволяет очень многим людям выбраться из долгов это нежелание брать от ответственность за эту ситуацию на себя что это значит это значит что люди готовы перекладывать ответственность за свою ситуацию на кого угодно только не брать ее на себя В том, что есть долги, виноваты банки, виноваты коллекторы, микрофинансовые организации, виноват начальник, который не вовремя платит зарплату. Очень часто мы слышим такие фразы, когда люди обращаются к нам за консультациями, что банк меня обманул, мне навязали большие проценты, или микрофинансовые организации бешеные проценты, из-за этого я не могу выплачивать кредит. Но здесь важно понимать, что это же тоже собственная ответственность. Важный момент заключается в том, что когда вы берете кредит, в этой ситуации сразу нужно разбираться какие проценты придется платить сможете ли выплачивать э, кредит такими ежемесячными платежами или нет а, то что касается работодателей, да я также понимаю что кого-то увольняют с работы у кого-то низкая зарплата но здесь сейчас речь не об этом речь о том что в любом случае ответственность за решение этой проблемы необходимо взять на себя у меня алиби ну правда я вообще не виноват потому что если э, ответственность лежит на ком-то другом то значит от вас ничего не зависит значит для вас это просто дело случая если кто-то пожелает он решит мою проблему если нет то я так и буду сидеть в долгах это неправильный подход из-за которого как раз таки люди и сидят в долгах очень долго потому что естественно никому не нужно решать ваши проблемы за вас и никто этим и не занимается и пока вы не возьмете этот вопрос в свои руки от долгов избавиться у вас не получится а если на моем канале вы впервые то обязательно подпишитесь на него потому что на нем вы найдете очень много полезной информации которая позволит вам быстрее и про Проще выбраться из долгов итак причина номер три предположим что вы хорошо понимаете в какой ситуации вы находитесь то есть вы знаете кому вы должны сколько вы должны вы знаете какие у вас есть возможности для оплаты у вас предположим все хорошо с ответственностью то есть вы ни на кого свою задачу не перекладываете вы понимаете что решать этот вопрос придется только вам и вы полностью готовы нести за это ответственность но при этом у вас не хватает знаний, как решать этот вопрос. И вы, возможно, даже делаете какие-то действия. Например, очень часто мы встречаемся с такой ситуацией, когда люди платят кредит, как могут, то есть вносят частичные ежемесячные платежи. Например, на полный платеж денег не хватает, но ну, вносят половину или сколько получается. Но при этом платят годами, а долг не уменьшается. И на самом деле это логично, потому что когда вносятся неполные платежи, то начисляются пени, штрафы, проценты. И в какой-то момент человек начинает выплачивать только пени штрафы проценты, но не платит основной долг но люди не понимая этого продолжают это делать и в итоге приходит э, просто разочарование что я что-то делаю я плачу а ситуация никак не меняется я как сидел в долгах так и сижу так вот эта ситуация как раз таки и показывает непонимание инструментов которые приведут к решению проблемы они а просто будут поддерживать проблему на том уровне на котором она есть что нужно делать в этой ситуации во первых нужно понять что есть понятные и проверенные способы которые действительно позволяют решить проблемы с долгами либо списать долги полностью либо сделать так чтобы вы платили комфортным платежом и ваш долг действительно уменьшался разберитесь подходит ли вам например процедура банкротства потому что процедура банкротства позволяет полностью списать все свои долги и при этом не имея серьезных последствий но подходит она опять же не всем для того чтобы вам было проще разобраться с этими моментами какой вариант решения подойдет именно вам у нас в компании есть бесплатная консультация за которой вы можете обратиться перейдя по ссылке в описании. С вами свяжется наш юрист и детально проконсультирует вас по всем вашим вопросам. Четвертый пункт – это слишком сильный фокус внимания на долгах. Очень часто мы встречаемся именно с этой ситуацией, когда к нам обращаются люди за консультациями, что все, что люди видят вокруг себя – это только долги. Это банки, коллекторы, звонки, угрозы все прочее. И в этой ситуации человек начинает просто грязнуть. И поэтому слишком сильный фокус внимания на долгах – он просто мешает увидеть варианты решения. А варианты Решение существует, об этом мы уже говорили в этом видео. Ну и, наконец, пятая причина – это продолжать делать те же самые действия, которые и привели к долгам. Например, вы не рассчитали свои возможности, когда брали кредит, не понимали, из каких денег вы будете вносить ежемесячные платежи, и в итоге оказалось, что денег на оплату кредита нет. Либо у вас была нестабильная работа, не было стабильного заработка. Я уже неделю на работу хожу и ни разу еще туда не пришел вы опять же взяли кредит и при этом надеялись что как-то у вас получится выплачивать этот кредит но так как доход был нестабильный опять же выплачивать не получилось либо может быть еще масса других ситуаций из-за которых в принципе вы попали в долговую яму так вот очень большая проблема состоит в том что когда люди пытаются выбраться из этой ситуации они продолжают делать абсолютно те же самые действия то есть если до этого не хватало денег на оплату одного кредита то человек идет берет еще один кредит чтобы вносить ежемесячно платежи по предыдущему кредиту но теперь уже два кредита и э, как человек будет выплачивать потом эти два кредита вообще непонятно и в итоге э, мы очень часто опять же сталкиваемся с такой ситуации когда люди к нам обращаются с 20 30 долгами по микрофинансовым организациям потому что они таким образом пытались решить свой вопрос так вот проблема никогда не решается на том уровне на котором она создается и если ваши предыдущие действия привели вас именно к этой проблеме то сейчас нужно э, посмотреть на Эту проблему со стороны и понять, что вы можете делать по-другому, чтобы вопрос начал решаться, а не усугубляться. Например, вам можно сосредоточиться на увеличении своего дохода. А как это сделать, мы расскажем в следующем видео. А также специально для вас мы подготовили плейлист с советами, которые помогут улучшить ваше финансовое положение. А вот здесь YouTube порекомендует что-то на ваш вкус. Ну, а с вами был Он Гулян Александр и компания Должник Прав всем пока, увидимся на YouTube.